Песня письмо из сорок третьего. А ты окна никогда сорок третий год Я с фашистским чудищем снова в поиск бежу В о тонком будущем И смицу пишу И снизу Минградская, гоним фрицев спят. Эх, судьба казацкая, жить когда бандерат. Судьбу не жалуйся, смерти плюй в лицо. А с ее фон Пауза, сяй в кольцо. Нет, ты чего раса. Родину любимую от беды спасал. Пробедами бедами, спалями, поля Смайцам победами русская земля. Русская земля. К мягким лукам спакана. Пуская буда. Что мне не должен? Годы наши имена, ты на 43-м дом, Смориная страна.